Не хочу быть последняя заключительная песня сегодняшнего нашего вечера, торжественного, посвященного Святой Коне Божией Матери Державной. Я думаю, что Николай Ваше слово скажет. Песня, которую в свое время знал и любил и благословил от первого слова до последнего. святейший патриарх Московский и всей Руси Алексей II. У меня всего три песни такие. Вот благодаря Николаю вышел царский сборник и перед незадолго до кончины. Такое как бы, для нас, конечно, внезапно и трагическую, потому что ну, еще и в силе, хоть и возраст. Вот патриарх благословил. Вот туда вошли три мои стихотворения. Царица Александра, Победа будет за нами, и мы русские. Песня из русского цикла, заглавная, мы русские. Коло ли нас сербо свестили звездами, Но нас же с нами есть и будет крест, Ведут нас ко до Христу, дороги русские, Мы знаем смерть, колея и блед. Мы русские, мы русские, мы русские, Ты все равно отнимемся в скале. Целование. Веда предательство легло на русский род Рассеянный по миру мы Как бывший богатый странный народ Ведут нас, как бездут на дороге узкие Мы знаем смерть, гонение и блед Мы русские, мы русские, мы русские, молодцы мы все равно поднимемся с калетом. Мы русские, мы русские, мы русские. Мы все равно поднимемся с калетом. На теле у России рано рва. Поганые. Мы в бой пойдем с крестами на груди. И у нас к Христу дороги узкие, Мы знаем смерть, гонения и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно поднимемся скорее. Мы кто? Мы русские, мы русские. У нас с врагом окончена дискуссия Мы вновь воспрянем подвигом горя Россия, Украина, Белоруссия Времен славянских три богатыря Дороги узкие, мы знаем смерть, галерия и плен Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно поднимемся с коле. были склонами, Зайдет победы русская царя И вы восстав с крестами иконами Пойдем встречать последнего царя Ведут нас к Христу дороги русские, Мы знаем свет, коленя и блед Мы русские, мы русские, мы русские, Мы все равно Поднимемся скорее Мы кто? Мы русские, мы русские, мы русские Мы все равно Поднимемся скорее Уж в последней битве за веру, за царя и тянет Русь. соборным заборным покаянием и молитвой Да воскресит Господь святую Русь. Ведут нас к Христу дороги узкие, Мы знаем след, горения и плен. Мы мы мы мы русские, мы русские. Мы все равно погибемся скорее Мы кто? Мы русские, мы русские, мы русские Покаемся, погибемся скорее Спасибо, господи. Игорь Петрович, может быть, подразумите нас... Я спеть не смогу. Ну, хотя бы, на пуции какое-то отеческое. Братья и сестры, дорогие, вот это общество развития русско-исторического просвещения долгого орел», я вот сижу, сидел, когда и слушал все, и стихи, и песни, вот, со мной рядом сидят вот мои соратники, сотрудники, и подумал, вот они оставили свои профессии, работают, пришли в общество, бороться только за одну идею за веру царей отечества Господи, и представляете, я вот думаю и нам часто вот не хватает вот такого подъема духа просто ну потому что давят со всех сторон вы знаете кто давит, вас давят, нас и давят и нас давят, слава <вот с вы Замет> богу а вот вы сейчас все собрались выступили здесь и у нас сердца заиграли хочется броситься в войну и хочу еще сказать вот тогда от себя Просто я уже пожилой очень человек, да? Мне 72 года, это уже солидный возраст. Я искренне щ... вам говорю, без комплиментов. На ваших песнях, песнях вашей супруги, вот я с конца 80-х годов, когда пришел в церковь, во второй половине 80-х к Вере, я вырастал как патриот. Патриот на песнях, которые вы пели. Песня отца Романа. да. Я это работал, тоже патриотизм духовный, да, конечно. Я работал за границей. Для нас вот эти песни, которые долетали для нас, это был ну, глоток воздуха, кислорода. И то, что вы делаете, огромное вам спасибо, поклон за все, что вы делаете, поете. Вместе мы у вас вместе великолепные вага. авторы, у нас великолепные поэты. Анатолий, я, я... Николай, Игорь. Я еще благодарю за песню про разведку, про эти спецоперации, которые надоели и о которых не хочется вспоминать, но вы меня довели до слез. Я начал сидеть и стал вспоминать. Думаю, мама родная, неужели это все было? Но самое главное, огромное спасибо еще раз. Мы хотим, чтобы вы пели здесь, здесь все время, постоянно. Мы будем вас просить приезжать к нам. На наших мероприятиях При великой радостью И Жанну как-нибудь к вам тоже сюда и, и Жану пригласим И Жанну обязательно хочу еще встречу с такими людьми Всем присутствующим, кто не состоит в нашем обществе Вступайте в общество Мы объединились, опять повторяю Ради одной идеи Возвращение исторической Великая памяти За веру царя Отечества Другой национальной идеи у нас нет У нас национальная идея За веру царя Отечества кто мы нет. Мы За эту идею предлагаем всем и объединяться вот, спасибо вам спасибо, огромное. Господи. Большое Я... спасибо. спасибо.